Махуеть. В родился обычный дом Я родился. И случилось. пизда. Он попал на землю, где заебал друзей. Привет. Иди нахуй. Бле. Мило. Хуило. Заебало. бле, Как прайбать другом? Пух. Хуй. Нахуя? А стол вышел просто заебись вечеринка хуня, пидор полная пизда ещё говна блять сука пиздец ёбаные рыбы ёбаная резинка ёбаная жара ёбаная пиявка ёбаные индейцы я приду Ёбаная Клава. Ёбаные обманщики гусеницы. Обмати телефон.